Европейские лидеры предлагают своим гражданам потуже затянуть пояса, чтобы наказать Россию. Введение антироссийских санкций уже спровоцировало взрывной рост цен на газ и алюминий. Они обновили исторический максимум. Теперь ЕС с ужасом ждет подорожание продовольствия. Ведь блокирование морского сообщения с Россией влечет за собой перебои с доставкой удобрений. Их мировой рынок просядет не менее чем на четверть. Ну а западные компании в спешке, ушедшие из России, фактически добровольно освободили место конкурентам из Индии и Китая. С подробностями наш европейский корреспондент Анастасия Попова. На очередной экстренный разговор в Брюсселе европейские министры иностранных дел ждут не только генсека НАТО Йенса Столтенберга. Лично будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен, который отправляется в европейское турне. Дистанционно присоединится и украинский министр Дмитрий Кулеба. В преддверии встречи французский президент Эммануэль Макрон отметил, что этот кризис Европа должна использовать себе во благо. Но пока санкции для всех обходятся дорого. Наше сельское хозяйство и промышленность пострадают. И мы тоже. Из-за отсутствия сырья из России и Украины, из-за невозможности экспорта, экономический рост Франции замедлится. Могут вырасти цены на бензин, отопление, продукты. Я попросил Совет Министров разработать национальный план стойкости и сопротивления трудностям. Цены на топливо во Франции идут вверх и бьют исторические рекорды. Стоимость газа показывает космический рост. Уже больше 2200 долларов за тысячу кубов и непонятно где предел трудно оценить эти последствия поскольку ситуация разворачивается стремительно есть много неизвестных это не может не повлиять на рост все это отразится на ценах на энергоносители, на цепочках поставок включая сырье Поставки российского газа по трубопроводу Емал европа полностью прекращены. Алюминий обновил исторический рекорд свыше 3700 долларов за тонну. И это при том, что последнее слово о своих ограничениях Россия еще не сказала. Санкции не вводим, мы только ответные меры. Ответные меры будут зеркальными или все-таки асимметричными? Разные. Разные. Если речь идет э, о персональных рестрикциях, то я думаю здесь элемент зеркальности будет больше присутствовать. Если касается э, вопроса о, допустим, каких-то финансовых рестрикциях, то тут э, возможны разные варианты. Энергетика. И в энергетике тоже. Дороже, вероятно, станет продовольствие и хлеб. Цены на пшеницу подбираются к историческому максимуму. Сильно растет кукуруза и ячмень. Альтернативных поставщиков найти пока не могут. Свой собственный европейский урожай этого года под вопросом из-за возможного отсутствия удобрений. Россия – важный мировой поставщик азота, фосфора, калия, аммиака, селитры, фосфатов и серы. Крупнейший в мире поставщик мочевины. Цена на калий уже выросла, особенно после европейских санкций в отношении белорусских производителей, доля которых вместе с российскими около 40% на мировом рынке. Молдавские водители грузовиков жалуются, что их товар на десятки тысяч евро отбирают украинские пограничники. В лицо нам говорят, что вы будете отгружены, ваш товар дальше не поедет, это товар агрессора. Мы демонстрировали доказательства того что этот товар принадлежит Молдове, он оплачен на 100%. Бизнес в Бельгии, переживающий рекордную инфляцию, тоже несет потери. Знаменитая историческая бельгийская пивоварня «Броссериле Фебер», основанная в 19 веке, производит те сорта пива, которые популярны в московских ресторанах. Заказов резко стало меньше. За уже отправленные партии здесь не могут получить деньги из-за отключения «Свифт». Внезапно начались перебои с получением сырья. Подготовиться не успели. «Мы уже довольно сильно ощущаем последствия кризиса. На данный момент отправки грузов, по сути, невозможно, потому что фургоны не могут пересекать границу. Мы не уверены, что клиенты смогут платить нам по-прежнему». Как европейским импортерам платить за товары из России? В Еврокомиссии ответа дать не могут. Торопиться со спешным принятием Украины в ЕС Урсула фон дер Ляйн тоже уже не хочет, учитывая всевозможные политические, экономические и военные последствия такого шага. Действительно, президент Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом, он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами-членами ЕС. Но сейчас нашей первой задачей Должно стать завершение этой страшной войны. Еще одна непредвиденная статья расходов для Европы беженцы, которые массово едут в ЕС и соседние с Украиной страны. В Молдавии, к примеру, принимают всех и помогают, но уже жалуются на приезжих, которые пытаются навести там свои порядки. Вот кто вы такие? Объяснять? Девушке, которые разговаривают с вами на русском языке, чтобы вы понимали вообще, ну, чтобы вы понимали друг друга, а вы начинаете на нее орать, почему она с вами разговаривает на русском языке. Вот кто вы такие? Вот эти черти с лицом ангела, которые ходят, дерутся, бунтуют, орут по Молдавии, слава Украине, и дерутся со всеми подряд в отеле, в ресторане, что их там обслуживают на русском языке. Вы должны понимать, что вас пытаются обслуживать. Для вас же в понятном языке вандалы выкрасили в цвета украинского флага памятник советским воинам в Молдавии. Общественные организации требуют от полиции найти и наказать виновных в Париже. Здание российского посольства испачкали краской, а в Черногории наоборот прошел митинг в поддержку России. В Чехии за одобрение действий России полиция задержала 9 человек. Против них выдвинули уголовные обвинения, оправдание геноцида, могут дать до трех лет тюрьмы. Многие боятся открыто выражать поддержку, записывают обращение к россиянам на русском. Дорогой господин Путин, меня, правда, очень жал, что европейские страны себя так ведут и вас не понимают. Честное слов Ну, проблема в том, мы в Европе, э, в Европе, мы сидим вот так под контролем, что даже нереально русская флаг взять и выходить на улицы. Сразу Менти приедет, сразу забирает, сразу арестует. Ну, возьми украинская флаг, можешь выходить на улицы и можешь орать. Наши медиа, что они все не делают, только чтобы оскорблять Россию, россияне и вас. Это просто стыдно. В Милане все же передумали отменять курс лекций о Достоевском после волны негодования, которое вызвало первоначальное решение университета. По ситуации на Украине вновь высказался венгерский премьер Виктор Орбан. Заверил, что при всем прочем понимает Москву. Расширение НАТО на восток не нравится России. Москва выдвинула требования. Украина должна объявить свой нейтральный статус и не вступать в НАТО. Этих гарантий русские не получили. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сейчас происходит полное разрушение существовавшего ранее порядка. До 6 утра он был на связи с лидерами Запада, которые оказывают на него сильнейшее давление. Но санкций вводить он не будет. Остальная же Европа слепо продолжает вооружать Украину. Норвегия отправляет две противотанковых гранатометов. Испания — два полных транспортных самолета с оружием. Выгрузят в Польшу. В самой Польше компания Volkswagen останавливает производство на заводах в Познании и в Жесне, не идут комплектующие с Украины. Работники транспортных компаний опасаются, что все это может сильно ударить по европейскому автопрому. Экономика Германии тоже ощущает последствия от своих же санкций и ищет новые варианты как насолить Путину. Все граждане, которые хотят нанести ущерб Путину, должны экономить энергию. Для немецкой экономики последствия санкций четко предсказуемы и частично уже ощущаются. Мы видим, что цены на энергоносители очень высокие. Я вынужден с большим сожалением констатировать. Германия зависит от импорта российских энергоносителей. Нельзя поменять это за несколько дней или месяцев. А пока правительство продолжает очищать военные склады от техники